Здарова, ребята, нам приехал из Китая интересная посылочка. Сейчас будем ее распаковывать, показывать, и ссылочка будет в описании и также будут испытания. Приехал вот такой вот робот-пылесос под названием NITZWOR X600 PRO. Будем смотреть, как эта штука выглядит. Давай, вот, Ксения Санна, распаковывай. Вот, есть мануал на всех языках, сейчас будем читать Угу. Ну, кабель питания для станции, соответственно. Сам агрегат большой, тяжелый, жаль, кстати, что ручки сверху нет. Нет, нет, сверху ручки нет, как на аэроботе, раньше ручка на Рубе была. Ну соответственно, щетки, метелки, которые становятся док-станция и фильтр. Теперь осталось узнать, что в этой коробке странно. Это контейнер. А, это, это запасной контейнер. А это, наверное, для мусора. Нет-нет, это действительно для воды. Все-таки это моющий пылесос. Это для мусора распаковывается. Блин, ну выглядит он, по крайней мере, так, цивильно. Не, ручки нет, как на роботе. тягать ее не получится. Ну, она отстегивается вот так, я так понимаю. Вот. Да, та, это для, для мусора, а то значит для мытья полов. Офигенно. Соответственно, наливается вода сюда, да, сюда. А этой тряпочкой он протирает. Он, видимо, потихонечку, прости господи, писит. Да, вот они, капельки. Соответственно, он намокает по чуть-чуть, он протирает. Прикольно. А Вот так он, соответственно, выглядит снизу. Есть, одеваем метелки. Ну, это везде стандартно, на всех пылесосах. И, соответственно, главная щетка. И это контакты для зарядки. Сейчас будем пробовать запускать, нужно вот эти штучки поубирать, ну это же датчики касания, он как раз касается ими и разворачивается. Мы сейчас изучим немножко мануал, а потом вернемся уже, поставим на зарядочку, потом будем испытывать как работает. Поставили на первую зарядку, целые были танцы с бумнами. как понять на что поставить, потому что есть прямая зарядка непосредственно от э, розетки, ну и соответственно док-станции. Поэтому поставили напрямую зарядку от розетки, и пока не трогаем, написано первая зарядка от 8 там, часов. Итак, у нас прошли три дня с момента первого запуска данного пылесоса, и как бы могу оставить только хорошие положительные отзывы. Единственное, что первый все-таки запуск, он был странный, неудобный и сложный, потому что все-таки... Инструкция в нем, она какая-то более общая, видимо, для всего бренда, а не для данной модели. И мы не понимали изначально, как включить Wi-Fi, как, в принципе, его сбросить, потому что он ушел в ошибку и на зарядке постоянно долбил на китайском какую-то фразу через каждые 5 секунд. Как итог, сейчас покажу, что, как это все сделать. Как включить и выключить Wi-Fi, это первое. Зажимаем эти две кнопки. Установка Wi-Fi соединения. Пожалуйста, подождите. Вот, то есть пошло. Он начал раздавать Wi-Fi, и ты можешь так подключиться, соответственно, телефоном. Сейчас уже у него другое приложение. Я также видеоряд запущу с записанного экрана. Ранее было какое-то дурацкое приложение, оно плохо коннектилось. Сейчас все очень удобно. Единственное, что подключается только к Wi-Fi сети 2G. Нужно обязательно это помнить, к 5G он не подключится. В целом же, на карте ты можешь настраивать, он рисует сразу через лидар карту квартиры, и многие писали в отзывах, я читал, что якобы это не лидар, нет, это все-таки лидар, он крутится, и он, естественно, сканирует всю квартиру, либо где он находится. Далее, у него есть вот такой вот принудительный блок включения-выключения и зарядки. Первую зарядку лучше производить непосредственно здесь, Непосредственно сразу от станции, док-станция питается, вот подключаем и заряжаем. Он у нас уже покатался несколько дней, прям активно собирает пыль, что замечательно, потому что окна в квартире открыты, пыль летит. Ну и также волосы собирает, это все легко разбирается, легко чистится и моется. Поначалу сразу не хотел снимать отзыв, потому что было непонятно, будет он работать или нет, так как были непонятные отзывы именно на торговых площадках. И, кстати, продается он не только на Алиэкспресс, но и на Озон. И на Озон он да, дешевле, около 20 тысяч рублей получается. По поводу аккумулятора. Заявленная емкость аккумулятора 5200 мАч, соответственно, аккумулятор на 14,4 Вольта, на 25 Ватт. Сейчас попробуем снять аккумулятор. Я покажу, что он себе представляет. Также, кстати, приложение можно скачать просто по QR-коду, который есть на дне. Как и заявлено, 14,4 вольта, 5200 мАч. Соответственно, все вот эти части, они легко вынимаются, легко меняются, чистятся, и все эти штуки также продаются. Вот как эти, к примеру. На официальном магазине все это продается, но я думаю, что даже не на официальном магазине все это можно найти. Ну и в комплекте, как уже показывали ранее, есть еще дополнительный комплект счета. Как и комплект фильтров. Емкость, кстати, очень большая, очень удобная, но единственное, что в любом случае ее нужно мыть э сразу после того, как вы ее почистите. В целом пылесос очень тихий, но есть несколько режимов, и также в отзывах писали, что режимы эти типа неправдоподобные, что он просто больше шуметь начинает. Нет, на самом деле все не так. Я пробовал специально, это все выставляется в приложении, и он действительно начинает шустрее ездить, и больше активнее начинает работать у него двигатель. Потому что в момент того, когда я включал максимальную мощность, начинали даже штору немного шатать, потому что выдув у него получается больше соответственно и больше он засасывает, но он очень шумный становится на максимальной мощности в самом же приложении можно настроить как тайминг работы и тому подобные вещи либо же можно его просто запускать с кнопки включения с док-станции и он будет просто кататься самостоятельно, он все равно в первый раз выезжает и сканирует квартиру молча по периметру и потом уже естественно начинает все убирать Поэтому как бы приложение, кому кто не дружит с телефонами особо, это не особо обязательно. Но в самом приложении, как бонус, естественно, есть закачка других языков. Мы поставили русский язык, потому что сначала стояло э, то ли китайский, то ли английский, до конца было непонятно. И самое главное, что сейчас нужно показать, это его сброс в случае какого-то зависания, либо какой-то проблемы. Нам нужно зажать кнопку выключения и выключить кнопкой вот этой принудительного выключения. И снова после этого мы просто нажимаем обратно ее включить, и он включится в тестовом режиме и начнет просто молотить постоянно. После этого он, соответственно, сбросит полностью настройки. Да, Интеллектуальная жизнь вот, это приветствие после общего включения. А, он, соответственно, сбросит полностью настройки и... На... Нужно будет заново его подсоединять к устройству. Единственная большая проблема, что он почему-то принимает только одно устройство. Сначала я настроил на своем телефоне, а потом очень долго пытались настроить на телефоне жены, и ничего не получалось, в итоге пришлось выключить Wi-Fi на своем телефоне. Он подключился к ее телефону, но в моем все, в приложении он потерялся. Нужно будет заново его настраивать. Поэтому только, к сожалению, одно устройство. В остальном же, в любом случае, этот бренд, он довольно известный, как оказывается, в Китае. У них модельный ряд из пяти или шести разных моделей данного пылесоса. То есть, есть подешевле еще, есть еще дороже, непосредственно с большой док-станцией. Он сам сгружает мусор в эту док-станцию. То есть, такая большая бандура, в которой он паркуется. Также у них есть и, как называется, пылесосы-веники ручные. То есть, довольно большой модельный ряд. Но самое главное в нем, что в нем есть лидар, и он строит эту карту квартиры, и он не катается просто как дешевый пылесос, тыркаясь. Опять же, добавлю про инструкцию, потому что в инструкции вот, зажатие двух кнопок, чтобы включить Wi-Fi соединение, не указано, потому что, скорее всего, инструкция общая для всего модельного ряда, и она криво переди нас китайского, потому что я так понимаю, что данный бренд изначально был на китайский рынок, а потом они сейчас начали появляться на России. Вполне себе пригодный вариант пишут разные отзывы пишут что он может сломаться через несколько месяцев но не знаю пока что все работает все замечательно самое главное что в квартире стало чисто он хорошо собирает пыль в целом вот такое получилось устройство не особо дорогое самое главное что рабочее. отправим его пожалуй на док станцию дальше пусть заряжается самогла самое главное что завершено. он Возвращение... очень тихо работает, когда едет на станцию. Это самое главное. Кстати, еще важно добавить, что станцию стоит приклеить э, двусторонним скотчем к полу, потому что она очень легкая и когда будет первый раз парковаться, будет просто ее сдвигать. Вот как минимум здесь но опять же в инструкции указано что нужно метр сюда метр влево метр вправо и вот метр соответственно сюда якобы чтобы ему было удобнее парковаться но здесь самое удобное место для него сразу розетка и угол поэтому он тусуется в этом месте режим зарядки все братан на зарядке в целом бренд до этого момента я не знал а, ребята сами постучались, чтобы я о них рассказал, но на самом деле модельный ряд большой, самое главное, что они представлены не только в магазине AliExpress, но также в российских маркетплейсах. Это значит, что они как бы старательно, активно пытаются пролезть на наш рынок. В любом случае за эти деньги это неплохой аппарат, довольно умный аппарат, самое главное, что ну, и интересно попробовать поюзы такие технологии. А также на самом деле, вот каждое утро он у нас катается, пыли стало меньше, да и в принципе... Бегать с пылесосом уже практически и не нужно. Только если при генеральной уборке. Единственное, конечно, мы еще не попробовали функцию моющую, но я думаю, что в будущем мы все-таки потестим ее, мне будет интересно, как это будет работать. Но я все же склоняюсь к тому, что это такая себе все еще не очень хорошо развита технология, потому что она и на дорогих, супер-супер дорогих, обычных, ручных, промышленных пылесосах плохо развита и оставляет разводы. А уж тем более на маленьком роботе, ну, я думаю, что все так себе. В остальном же вполне неплохой аппарат за свои деньги. 20 тысяч рублей, но это пока еще неизвестно, как это будет дальше. Сами понимаете, что цены очень сильно растут. В любом случае, он на Алиэкспрессе дороже, чем в России. Поэтому советую заказывать все-таки в России. На Озоне. я прикреплю ссылки и на Алиэкспрессе, на Россию, на Озон. Так что можете найти там. Это у них официальное представительство как на Алике, так и на Азоне. Так что, вот такие вот дела.